В наших очках тебя не узнать! Команда встречаем! Ведущий -ведущий нас зритель круче, свой слезы здесь мучает, и странно шутим. И я сейчас смешной гибриды пьяный. Понял? Выступление, которое началось, ты опять уже выпил. Да? Это что получается? Я сейчас вот виноград топчусь, чтобы ты еще догнаться мог? Да? Вот это начало, конечно, да? Добрый вечер, друзья! Здрасте! Привет! Здрасте, здрасте! Вот ты от игре крылья так толстеешь, что уже сама начинаешь седать. Зато я отлично танцую танец живота. У тебя любой танец танец живота. О чем ты вообще говоришь? Ты посмотри на меня, я как Роналдо. Просто за бомба. А я слышу, что он немного да? Так, прекрати, я не потерплю в нашем выступлении грязи. Я по своей натуре беда. Прямо как Криштяна Ранадо. Пониз, хватит уже. У меня есть отличная аудиоминиатюра. Но что, ты стоишь показанный? <решили> Я в крематории работал и в духоте открыл одно. Ты <решили> а, <да. решили> что такое показываешься, а? Что ты сказал, команде нужна лучшая актриса фестиваля? Нет. Ну и пофиг. Алин, <звы> ну хватит уже нас все время обламывать, а? Алина, подожди, давай дадим ей последний шанс. Алина, ты поедешь с нами после игры с салоном? Нет! Алин, ну хватит уже все время нас обламывать, а? Алина, вот вышел, не мешай, пожалуйста, ладно? Просто стой и молчи. Айда, верни, пожалуйста, позитивную энергетику этому залу. Легко. Песня. Скину вес я на 5 кило, месяц голодать. Вся одежда станет велика, на кухне пустота. Знаю, похудею я, поху-похудею я, да. Значит, скоро месяц Рамадан, Рама-Рамадан, У кого грудь больше, тот и поет. Эй, вообще-то я девушка, у меня грудь больше. Алина, ну тот смотреть надо. У меня есть отличная песня. Ну тебя ж не остановить, пой. Спрею себе про, нарисую ее вновь. С бомжом я мужу. Восьму. Я же вообще дура. Полина! С такими шутками, но мы же по уму не пройдем следующий этап. Ребята, у меня в жюри есть свой человек, который говорит, что после нормальных шуток всем командам стоят плюсики, а нам стоят какие-то каракули. Ну и кто наш человек? Но он просил не говорить, человек все-таки в мэрии работает друзья! Я знаю, что нравится нашим министр-руководитель, а потом переходим к миниатюрам. Алина объявляй. Ты не любишь меня. <связывая> Впервые премьер-министром Татарстана стал русский. Итак, представьте Алексея Песошин перед первым заседанием исполнительного комитета. И сам мы с кропоткой колор. с хамина бегункинга барс с А а с это Совсем недавно Александр Валерьевич Ледвяков спустя 19 лет работы покинул Должность руководителя управления молодежи с формулировкой «Пришло время зарабатывать деньги». Итак, мы фантазируем где-то в Яндекс Такси. Здравствуйте. Привет. Александр Валерьевич. А что это вы в такси? Ну, лучше уж так, чем дома сидеть. просто машина стоит. Ну да, да. Да и слонёжь ездить вообще больше, чем на предыдущей работе. Че, куда едем? В мэрию. Дорогу покажешь. Шучу, шучу. Александр Павлович, знаете, что я заметил? Что многие руководящие должности с чунов уезжают в Казань. вы когда в Казань? Завтра. О, серьезно? Да, вот заявочка висит, просто. <связать> а может, еще один нескромный вопрос? А почему вы вышли со своей должности? Слушай, но ну я же в мэрии не, не жекан Кадальёв, да? Я же Киллэру помогал, а там как бы денег нет просто. Ну да. Мы приехали, с тебя 49 рублей. Да, блин, и здесь денег походу не То есть <связывая> я хотел бы очень тонкое мысль. Знаете, мы заметили, что во главе управления образования молодежи такие уважаемые люди, как Халимов, Харисов и совсем недавно к этому до этого, ха-ха, присоединился еще и Хасиев.